Каждую ночь я лгал своей дочери. В конце концов, это должно было всплыть на поверхность, я полагаю. Но это гораздо более болезненно, чем я когда-либо себе представлял. Я думал, она поймет, но это было глупо с моей стороны. Ночные приходы и уходы, многочисленные ландшафтные проекты на заднем дворе с ароматными многолетниками, покрывающими свежие холмики земли. Окровавленные инструменты в моем сарае. Ничто не остается неизменным вечно. Я вспомнил вынужденные разговоры между отцом и дочерью, допросы, которые были пропитаны страхом и отвлечением внимания. Почему она не могла просто оставить меня в покое? Каждую ночь я лгал своей дочери. Сегодняшний вечер не исключением. Она нашла меня в подвале и ясно волгу. «Дорогая, я ничего не знаю. Я обещаю, я не думаю, что ты когда-нибудь сможешь обидеть даже муху. Просто выпусти меня отсюда, пожалуйста».